Так, всем добрый день. У нас тут хмурая погода. Мы вышли немного поймать с Пусей, заодно вас поприветствовать и кое о чем поговорить. Вы знаете, дорогие друзья, я назвала прямой эфир «Не загоняй себя в рамки», даже не в рамку, потому что мы за свою жизнь загоняем себя в столькие рамки, что просто невыносимо бывает жить. Добрый день. Дорогие друзья, зачастую человек в этом мире живет ради других. Вот что другие скажут, что люди скажут, самая дебильная фраза, которая меня раздражает. Вот что скажут люди, как люди на это посмотрят. Скажите мне, пожалуйста, когда в вашей жизни трудности, когда в вашей жизни невыносимые ситуации вот эти люди, которые что-то там должны сказать, они приходят вам помогать? Они, они для вас что-нибудь делают вообще, эти люди? Люди, которые должны что-то там сказать вообще. вот, То есть от мнения которых зависит просто ваша судьба. Естественно, нет. Как вы считаете, эти люди, которые вас должны судить, они сами по себе святые. Если покопаться в биографии вот этих людей, которые должны кому-то что-то сказать, да, оказывается, что они настолько грязные, настолько конченые существа, эти люди, которые должны тебе что-то сказать, что если бы, э, скажем так... Если бы имели право говорить эти люди, да, то можно было бы учитывать их мнение. Знаете, такое выражение, все, вообще, такое, на Кавказе говорят, все <смех> некогда бляди, как только устраивают свою задницу и выходят замуж, начинают всех обзывать, начинают всем вешать ярлыки. Ой, вот это было такое-то, вот это такая-то. Забывая напрочь свое прошлое, кто они были вообще на самом деле. Сколько таких было случаев, когда женщины, которые Ну просто откровенные были шлюхи в молодости, откровенные Через некоторое время, находя какого-нибудь мудака Выйдя за него замуж Начинают обсуждать всех подряд Ой, вот это вот Значит, не, не так делает Это вот всем спит Это вот на того смотрит Люди, у которых в прошлом вот просто некуда ставить точку, настолько они грязные. Вы знаете, что самое интересное? Всегда люди с чистой биографией никого не осуждают и стараются понять любого человека. Как ни странно, люди, прошедшие войну, люди, видевшие голод, холод, даже своему врагу готовы помочь, они настолько понимают, насколько непросто и нелегко оказаться в такой страшной ситуации, Яна пришла с ключиком золотым. Дорогие друзья, напишите на русском языке. Я понимаю, что, может быть, вот мне пишут и на грузинском, и на азербайджанском, и на армянском. Они знают, что я это понимаю, эти языки. Мне очень приятно, но ведь кроме меня... Здесь есть еще люди, которые могут не понять, и они просто подумают, что это какое-то там матерное слово, понимаете, или что, что это что-то непривычное, непри... неприличное, да, скажем так. Поэтому пишите все-таки на русском, это русский форум. Вот если у меня будет ролик специально для других народов, там, да, там я приму на другом языке. Но в данный момент, еще раз вам говорю, люди могут не понять просто, подумать, что что-то такое неприличное мне пишут. Это это я понимаю эти языки, но не все же это понимают, правильно? Так вот, пусть, иди сюда. Иди, пусть. Все ему надо проверить. Значит, что касается общественного мнения. Мы про общественное мнение уже говорили с вами. И зачастую в наше это время пытаются порочить как раз очень даже чистых, достойных людей. Понимаете? Иногда вызывает большое подозрение, когда слишком много плохого о человеке пишут, снимают с периодичностью и так далее. Это вызывает подозрение. Мы начинаем понимать, что это делается специально почему то заказу. Потому что неестественно, чтобы в один момент из человека начали просто лепить чудовище. Мы живем своей жизнью. Мы не должны жить ни ради детей, ни ради мужа, ни ради кого-либо другого. Мы должны жить своей жизнью. Мы должны делать добро своим детям, своим близким, понятное дело. Но мы должны жить своей жизнью. Здравствуйте. Когда говорят, живите ради детей, только ради... Нет, дорогие друзья, почему? Ты приходишь в этот мир, чтобы жить своей жизнью, за себя жить. Свои дети приходят в этот мир, чтобы жить своей жизнью, жить для себя, понимаете? Каждый из нас приходит в этот мир, чтобы прожить в этом мире свою личную жизнь. Если вы будете ходить неопрятные, некрасивые, не одетые, полуголодные, растрепанные, то какой толк вашим детям от того, что вы живете ради них? Вы должны своим примером показывать своим детям, как надо жить. Я живу для своего ребенка, я делаю для него, я считаю, что он есть смысл в моей жизни, но я живу своей жизнью, свою жизнь проживаю. Ради того, что, знаете, кричать, как бы делать такие лозунги. Вот ради ребенка я только живу, но я женщина, я тоже хочу любить. Я хочу, чтобы рядом со мной был любимый человек. Я хочу одеваться, я хочу красиво, скажем так, прожить свою жизнь, да, я хочу купить себе хорош хорошие вещи, я хочу получать подарки, я хочу носить дорогие кольца, я живу для себя прежде всего, это моя жизнь, я должна ее прожить и что-то понять, то есть удовлетвориться своей жизнью, а потом уже это все оставить своему ребенку своим примером, показывайте своим детям, как надо жить в этом мире. Не превращайтесь в какое-то непонятное существо. Я уже говорила сто раз, что женщины, русские женщины, которые выходят за кавказских мужчин и абсолютно растворяются в их культуре, со временем с ужасом понимают, что этот мужчина ищет уже другую женщину, понимаете, что она уже ему неинтересна. И начинается вот это вот нытье. А почему так? А из-за чего? Нет, нет, пусть. мы пойдем туда. Сейчас, извиняюсь, у нас дождь пошел. Пошли, пошли, пошли, пошли. Пойдем, пойдем, пойдем. Ну лучше в наш подъезд пойдем. И внизу будем говорить. Да, Пусек? Ой, пойдем. Ой. Кажется, дождь собирается. Все. Встали. Ждем. А у нас дождь идет. Но мы этот дождь останавливать не будем. Пускай идет. Пусть орошает. Потому что нам нужна влага. И земле тоже. Ой. А может мы домой поднимемся, пуск? Пошли домой. Пойдем. Пойдем домой. И дома продолжим. Правда, в лифте может на некоторое время закрыться прямой эфир. Но ничего страшного. Пошли. Все. А им со не сможем. <звы> да? <звы> черный дур. Ой. Теперь меня все видят, слышат. Мы дома, товарищи. Сейчас я сниму обувь. Вот. Проблемы с интернетом. Все. Вот, я хочу сказать, что в любой момент, кто в мой дом не зашел, невзирая наличие стольких предметов и статуи, да. Я никогда не постесняюсь ни перед кем, потому что у меня всегда чисто. Все, переключила интернет, Wi-Fi, потому что с мегафоном что-то из-за погодных условий вот такая хрень творится. Это я свечу просто заговаривал, переверну, а то с моим именем не очень. Так вот, дорогие друзья, мы пришли с вами... Домой в наш дом и продолжаем разговор. Я о том, что мы в этой жизни не должны загонять себя за какие-то рамки. Вообще в рамки какие-то загонять, даже не за рамки, а в рамку, вообще в рамки какие-то загонять, даже не за рамки, а в рамку загонять себя. Почему? Потому что, во-первых, мы проживаем свою, свою жизнь. Да, мы решаем, с кем строить наше будущее. Мы учитываем мнение всех, но при всем этом мы не обязаны жить по правилам других людей. Запомните это. Во-первых, дорогие друзья, во-первых... Дорогие друзья, есть стандарты общества, и эти стандарты, э -э, нарушая человек, становятся ну, в какой-то мере, ну если не изгоем, но его не хотят понимать, скажем так. Стандарт общества о том, что каждая женщина должна, что каждый, э -э, значит, Подождите, вы нашли время сейчас мне задавать этот вопрос. Значит, стандарты общества какой? Здравствуйте. Каждая женщина должна родить ребенка. Каждая женщина должна выйти замуж и посвящать свою жизнь служению мужу. Я не согласна с этим. Не, не каждой женщине дано материнство, знаете, лучше осознать это и не родить ребенка и посвятить себя карьере, например, и так далее, чем родить ребенка и не уделять внимания, потому что ты, ну, не любишь ты, ну, нет в тебе материнских чувств. Но ну, ну, есть такие женщины, и они это осознают вполне. Они понимают, что им это не нужно, и они не заставляют себя жить по стандартам общества. Не хотят, они или еще не готовы они родить ребенка? Почему вам кажется, что каждая женщина э, обязана рожать? Или почему э, вам кажется, что э, женщины, которые не родили детей, они бесплодны? Нет, есть женщины, которые не готовы еще родить ребенка, ну не готовы, не хотят они, они понимают, что они не смогут уделить времени своему ребенку. Вон одна родила, оставила свою карьеру в Москве, очень богатая женщина, узбечка, красивая такая, приятная женщина. Ее заставили вот родственники, выйди замуж, роди ребенка, она вышла замуж. Сначала не любила мужа, развелась беременная, потом родила ребенка. У нее с карьеры, естественно, получились там, ей нужно было как бы ребенка воспитать и так далее. И что она сделала? Она вместе с этим ребенком просто кинулась с десятого этажа. Да, глупый поступок, понятное дело, но вот не хотела она жить такой жизнью, не хотела. Вы, Дорогие друзья, не заставляйте своих детей вот... Хочешь, не хочешь, выходи замуж. Рожай ребенка. Я хочу внуков, мне нужны внуки. Вы вдумайте, что вы говорите? Я хочу. А вы спросили, она хочет? Я, вот я вот хочу. Давай мне внуков. Но не хочет человек этих внуков. Почему вот, вот без ребенка продолжения не будет? Дорогие друзья, можно родить 20-30... Какой закон природы? Кто, кто этот закон природы придумал жопы своей, Марина? Какой закон природы? Где там написано в законе природы, что надо обязательно рожать детей? Если не хочет человек, он не, может, не, не обязан никаким законам следовать. Кто этот закон придумал? Природа сама сказала «рожайте детей обязательно». Вы знаете, на, на планете Земля и без нас хватает миллиарды людей. Нормальное количество людей, которые продолжат человеческий род. Закон. Не приписывайте природе свои дебильные законы. Итак... Э -э вот продолжение, кто будет тебя помнить, кто те, о тебе будет говорить, э, кто, кто про тебя будет вспоминать. А давайте я вам приведу примеры, что женщина родила 9-10 детей, ни один из них не подал ей стакан воды, ни один из них не помог, ни один из них не помнит эту женщину. Она осталась абсолютно одна, она в итоге оказалась в доме престарелых, умерла, даже и не помнит, что у них была мать. Ну вот родила она девятерых детей воспитала прошла войну вот она всеми скажем так всеми способами да пыталась чтобы ее дети выжили и ее дети выжили и она создала огромную династию но ее скажем так никто и не помнит Никто ее ей не помог, не поддержал. Вот она выполнила план, закон природы, родила детей оставила. И что теперь? Что это ей дало, скажите мне, пожалуйста? Ничего ей не дало. А есть женщины, которые просто сделали карьеру. Есть женщины, которые поднялись, есть женщины. Очень многие актрисы, да, кино и очень многие артисты и прочие, прочие бездетные, но это не мешает им жить в веках, которые вспоминают и вечеринки в честь них устраивают. Все правильно, дети не все. Нельзя себя загонять в рамки. Я живу ради детей. Второй стереотип. И не надо из-за этого страдать. Не надо страдать, дорогие друзья. Вы должны от своей жизни получить удовольствие, понять свою жизнь, себя и уйти из этого мира. Оставите после себя след. Будут помнить, даже если у вас детей нету. Ну, жалели и жалели, это их собственное дело. Жалели они или не жалели, Татьяна? Но дело в том, что они не обязаны были жить так, как мы хотим. Понимаете? Они жили так, как себя... А почему они себя... То есть почему они жалели? Потому что когда человек добивается всего, когда уже на, на вершине оказывается, когда у него уже нет проблем в этой жизни, да, он понимает, что вот сейчас-то ей хотелось бы иметь ребенка, но сейчас она не может себе это позволить, не получается. Но только после того, как она уже поднялась. Почему внуков любят больше, чем детей? Потому что когда наши дети рождаются, у нас такой период, что нам нужно просто, ну, как бы, выживать. Мы должны э, подниматься, мы должны чего-то достичь. Ну-ка. И поэтому мы, мы не чувствуем просто этот момент материнства. Мы не ощущаем на самом деле, мы не, не понимаем эту сладость материнства. А когда потом э, мы уже поднялись, у нас уже есть свой дом, своя карьера, ну там какой-то бизнес кто-то открыл и так далее. И тут вот появляется внук. И вот мы тогда понимаем, что это ребенок. Внук ⁇ это наш ребенок. Первый ребенок ⁇ это наш внук. Наши дети ⁇ это наши живые куклы. Мы их не ощущаем. Ну вот мы видим ребенок и ребенок. В этот момент мы уставшие. В этот момент мы молодые, нам хочется куда-то выйти, ребенок маленький, надо оставаться и так далее. Понимаете, мы не чувствуем это материнство, эту радость. А потом, когда мы уже и походили везде, и все уже почувствовали, поняли, и уже нам это все надоело, и все это второстепенно для нас, не имеющее никакого значения, все эти рестораны, все эти подруги и друзья, абсолютная фигня, мы поняли это все, да? И тут рождается внук. И мы понимаем, что вот все счастье и радость, вот этот ребенок. И мы отдаем ему всю свою любовь. Потому что мы уже зрелые люди. Нам уже не интересно это все. Все, что интересно молодым. У нас другие ценности. И вот тут уже этот масяне, который появляется, он, конечно, окружен всей вот этой любовью. Понимаете? В зрелом возрасте мы чувствуем любовь к ребенку. Так вот, если есть люди, которые хотят родить в 30 лет, 40 лет, это нормально, это их желание, это их жизнь. Кто сказал, что обязательно надо... Вот вы вот родите там в 20 лет, когда вам будет 40, вашему ребенку уже будет 20 лет, он будет вам помогать и так далее. Не гарантия этого. Есть дети, которые своих матерей, инвалидов... На себе таскали и убирались, и помогали, и ухаживали. И этим детям было 11-12 лет, понимаете? А есть дети, которым 40 лет, они о своей матери э, будут помнить, э, да, будут помнить только по праздникам. И то прийти, чтобы деньги забрать. Так что это не гарантия того, что если твоему ребенку будет 30 лет, и вот ты родишь 15 лет, и когда тебе будет 30 лет, твоему сыну будет 15, а 35 лет он уже женат и будет. Ты представь, какое счастье и так далее, что он тебе будет помогать. Дорогие друзья, не забегайте вперед, не стройте планы. Вы не знаете, какие они станут. У наших детей своя жизнь. Они хоть и похожи на нас, хоть мы и воспитываем своих детей, но. У них своя жизнь, они отдельные от нас личности, и они могут совершенно по-другому строить свою жизнь. Я говорю одно, я хочу вот это. Да, вот мальчик отары, как в 40 лет, будет сидеть, и мама будет за руку его водить туда-сюда. Пожалуйста. Следующий стереотип. Каждая женщина должна быть замужем. А я хочу вам сказать, что я знаю очень много замужних женщин, которые очень несчастны. И ощущение, что они отдают, отдают, отдачи никакой нету. Такое чувство, что их взяли замуж для того, чтобы они хорошо работали и тащили на себе весь дом. И благодарности нет, и уважения нет. Смотря в чем, Елена, в чем, смотря в чем, Хочешь самостоятельности. Если она хочет самостоятельно по ночным барам, клубам ходить, то это ни к чему хорошему не приведет. Если она хочет самостоятельно профессию выбрать, то это ее дело. Так вот, вот, э, значит, э, замуж, надо замуж, обязательно, как же так, как же э, не замужем. Вот замужем женщина, и она как рабыня из аура. Она не имеет права голоса, она не имеет права слова. Она абсолютная ноль. Или она очень сильная женщина, все тащит на себя, и нету никакой отдачи. А я знаю женщин, у которых всю жизнь был просто один друг. Вот они так и не поженились. Вы знаете, они были счастливы. В истории человечества были э, множество случаев, когда люди были любовники до последнего. Он был женат на другой женщине и весь мир знал, и он ее не любил. И, скажем так, э... нет, но ну, есть в замужестве хороший роман. Если хороший человек попадется, если хороший человек встретится, то твоя жизнь удалась. Если человек плохой, вся твоя жизнь катится к чертовой матери. То есть она абсолютно, ну счастья никакого не будет, ни от брака, ни от ничего не будет. Здравствуйте. Так вот, дорогие друзья я знаю случаи когда люди не женились всю жизнь просто были вместе и они были счастливы они не зарегистрировали это понимаете они не узаконили это но они просто были счастливы и это это было нормально для них и они поняли от своей жизни очень многое то есть вот этот стереотип, что обязательно надо быть замужем. Знаете, в древние времена женщина, которая не желала выйти замуж или не хотела выйти замуж за того человека, за которого выдавали, у нее было только одна, одно спасение – уйти в монастырь. И она уходила в монастырь. В Армении царь-пап одно время запретил монастыри и заставил выйти замуж, то есть монахиням дал волю выйти замуж за того, за кого они хотели. И многие монахини вышли замуж. Поэтому царя папа прокляли, э прозвали антихристом, разрушителем христианских норм и морали, и в конце концов отравили. Но я хочу вам сказать, что он правильно поступил, он прекрасно знал, что эти женщины, которые шли в монастырь, не потому что очень хотели служить Богу, а потому что вынужденно убегали просто от самодуров мужей, от самодуров отцов, понимаете? Единственное спасение для них был монастырь. Мужчина не имел права запрещать уйти в монастырь. Это единственное было право женщины уйти в монастырь, когда она хочет. И уходили женщины в монастырь, спасаясь от тирании, от издевательств мужей. И когда он издал закон, что они имеют право выбрать мужей, кого хотят, и выйти замуж, После этого в армянской церкви одно время действовал такой закон, что если монахиня посчитала, что она уже не желает служить, она может через некоторое время выйти замуж. И вот многие этим воспользовались. Они уходили в монастырь, оставались там несколько лет, потом отказывались от сана и выходили замуж. Тогда уже отец не имел над ними власти, понимаете, она была свободна. Она была свободна, она уходила просто после служения замуж за того, за кого хотела. Вот таким образом они спасали себя. Представляете, женщины ухищрялись просто вот делать все, что угодно. Они искали любые выходы и находили. Потому что если человек не хочет жить по вашим рамкам и законам, он не будет жить. Как бы вы ни крутили, ни вертели. Сколько было загублено судеб, когда «терпи», Терпи, терпи, так надо, это муж. Чувствуешь себя рабыней, ты никто. Можно я пойду вот туда? Можно я пойду вот пойду к маме? Можно я пойду? Я не понимаю такие вещи. 21 век, вашу мать. 21 век, в конце концов. И эти все проповеди. Женщина, кавказская женщина должна быть послушной, скромной, идеальной раба. Утром просыпайся, пока муж не встал, все подготовь. Сделай то. Надо слушаться. И, и вот эти дуры проповедницы с этими э, полотками сидят. Сестры, нужно э, вот это, причем всех культур и религий. Это, это не обязательно акцент делать на какую-то всех культур и религии найдется какая-нибудь овца, которая сидит и проповедует, и всех учит, что надо быть покорный мужу, послушно. Почему муж мне не покорен? Хочу спросить. Он такое же создание богов, как и я. Почему он мне не покорен? Вот скажи, почему у меня не спрашивает разрешение, можно ему пойти к маме или нет? Почему я должна спрашивать? Если звери друг у друга, знаете, не спрашивают, если у зверей есть свой инстинкт природный, они этому подчиняются, и звери друг друга не берут в плен, понимаете? Почему звери должны быть свободнее, чем я? Почему та же самая львица, когда не хочется выкупляться, она дает по морде этому льву, и он все понимает и отходит? Почему она может из одного прайда уйти в другой, если он не устраивает? Почему львица может идти спокойно на охоту, не спрашивать у льва, можно я пойду охотиться? А почему женщина должна у мужчины спрашивать, я не могу понять. Объясните, что ты в плен меня взял, понимаете, ты меня, ты меня купил, ты, ты меня выиграл в карты. Почему я должна тебя спрашивать? Уважение, я пойду к матери, ты же не против? У тебя нет других планов? Я хочу сегодня сходить туда. Хочешь, пойдем со мной? Нет идеи, я не против. Все. Спрашивать уважение друг к другу, это другое. Но извините меня, кланяться, чуть ли не... Там одну выдали замуж, и я сижу у них в гостях. Она чуть ли не письменное согласие у всей семьи спрашивает, чтобы пойти там что-то купить. И в итоге еще и отправили там вместе с, с этой старшей э, заловкой. То есть, одна ей нельзя. Вы понимаете, это не уважение, это недоверие. Если мне мужчина будет говорить, иди только с моей сестрой, значит, он мне не верит. Понимаете? Значит, этот человек мне не верит, не доверяет. Значит, он меня не уважает. Разве не так? Что он думает обо мне? Он думает, что я как только пойду за хлебом, значит, кто-то Свистнет, я побегу в кусты. Но что это? Это недоверие ко мне. Мужчина должен мне верить и доверять. Если он считает, что если я одна иду покупать, я не знаю, какую-то ткань для одежды, мне одной идти нельзя, и надо со своей сестрой идти, это значит, что он меня считает просто за шлюху. Так выходит. Здесь нет ничего приятного. Иногда женщины говорят, ой, меня ревнует. Вот он меня не пускает никуда. Я сижу и думаю. И что, это хорошо? Это, это хорошо, что он тебя не пускает? Ой, он, он вот мне без разрешения никуда. Он, он меня вообще никуда не пускает. Вот даже уходит, дверь за, запирает. Чтобы... Во-первых, кому то нахер нужна? Начнем с этого. Усатая дура. Во-вторых, что значит? Ой, он так... Она так радуется, что ее принимают за барана, за какое-то животное, знаете, за вещь, которую вот моя вещь, и никто не должен видеть и трогать. Ну, ну, реально, там мне не на что смотреть. Они, они так радуются этому. Они так счастливы, что вот их запирают, их не пускают никуда. Это так приятно. Ой, он так боится меня потерять, он так меня ревнует. Он так вот это... Да он тебя не считает за женщину, он считает тебя вещью. Есть сл случаи, когда... Я не могу понять, кто там стоит, что ли за дверь? Чего там, пуся, Отойди. Нету никого. Там ветер. Отойди. Я знаю семьи, где все ее золото хранится либо у мужа в сейфе закрыто, либо у свекрови. То есть она должна просить у свекрови, можно ли ей это золото носить. Дарят золото человеку, а потом у нее забирают, закрывают сундуки и все. Не обязательно. У нас э, жена моего дяди э, вот только тогда начала носить свое золото, когда умерла свекровь. Свекровь, когда померла... Ей уже 40 с чем-то лет, какой 40, под 50, у нее уже свои внуки. Она поехала в Грузию, забрала свое золото только после ее смерти. И то там с заловки собрались и говорит: мол, зачем возить золото туда-сюда, дай мы спрячем, пусть у нас хранится. Она там Великой войной все-таки свое золото отвоевала и привезла. Я думаю, нахер нужна такая жизнь, 40 лет ждать, когда мне разрешат мои кольца носить. Зачем вы? А иногда бывают случаи, когда свекровь, которая хранитель золота, берет и продает. Вот взяла и продала на свои нужды. И жена бежит к мужу и говорит, э, значит, ну вот твоя мама продала мое золото. Ну как же так? Она вот взяла и продала. И муж что говорит ей? Правильно сделала. Это моя мать, она решает, значит, э, значит, так надо было. Моя мать будет решать, она здесь хозяйка, понимаешь? Решила и, и продала. Все, вопрос закрыт. И вот так и происходит. Это не маменький сынок, это культура такая роман. Вот есть так, такая культура вот в этих аулах, кишлаках, еще в этих средневековых э, вот этих еще местах. То есть, вот такая культура, что мать, она главная, э, свекровь главная в семье решила продать значит так надо понимаете она может золото снахи например взять и отнести кому-нибудь на на свадьбу подарить понимаете отнеси подарить вот вот такая вот не было денег мы ничего мы тебе потом купим мы пока пока этим скажем так пока так сделали у все у многих есть такое вы что думаете только у кавказских народов у и у русских есть такое что вот золото хранит мама, у, закрыто, мама решает, куда чего делать. А знаете, почему это происходит? Потому что у этой девочки нет защиты. Потому что когда эта девочка выходит э, замуж, понимаете, когда она выходит замуж, ей дают напутствие, вот такое вот. Что бы с тобой ни делали, обратно не смотришь. То есть вот когда приходит и говорит, вот бьет меня муж, унижает, это твой муж, обратной дороги тебе нету. Все, что люди скажут, люди скажут, что ты разведенная, и лучше я тебя убью, но обратно, чтобы ты не пришла. И поэтому что знает муж? Муж знает, что ей идти некуда. Вот рамка, рамка, в которой загоняют женщину. Тебе идти некуда, понимаете? Некуда тебе идти, тебе возвращаться нельзя. Да, вот и придумали, здесь уже придумали другой принцип, скажем так. Бьет, значит, любит. Самоутешение хорошее. Да все живут в пещерах, Роман, все живут. Любого спроси, все руководствуются средневековыми законами. Все и здесь, и там, везде. Значит, первое, что говорят жене. Женщине, то есть девушке, да, замуж выдавая. Что бы он ни делал, терпи, это твой муж. Муж имеет право, а как ты хотела, а как же ты думаешь. Значит, ээ... <с å�> это твой муж, он имеет право запрещать. Я вообще не могу понять, как кто может мне запретить делать то, что я считаю правильно. Что это вообще? Дальше. Второй момент, ну хорошо, если тебя убивает, хрен с тобой, согласны, иди, иди, ладно, возвращайся, но, но детей оставляешь им, потому что это их дети, нам их дети не нужны, детей оставляй, вернись обратно, и будешь своему брату служанкой, значит, будешь жить в доме своего отца, в доме своего брата, так как, ну, рабсила бесплатная, там, почисти, помой, заодно тебе и будут упрекать все время, говорить, кому ты нужна, да кто ты такая и так далее, да. И поэтому женщина думает, лучше я буду со своими детьми, пусть я буду терпеть там все лишения, но хотя бы буду знать, что э, я вот здесь живу. Вот так произошло, например, в ростовской одной семье, я не буду говорить национальность, когда он издевался, издевался и измывался над ней, и взрослая женщина. Э, ну, давайте вот эти вот глупости не будем сейчас писать. Реально, вот это глупости не надо писать. Вот нафига вот рожают тогда, нафига. Давайте вот эту хрень оставим. Я вам сейчас говорю о рамке, в которые загоняют народы своих детей. Нафига надо, зачем это, а почему? Но ну, это уже другие вопросы, это уже второстепенный вопрос. Я вам просто говорю, в какие рамки мы загоняем своих детей и в каких вот условиях мы заставляем их жить. Если мужчина знает, что за его жену, братья, отец придут набьют ему морду, он никогда в жизни не посмеет это сделать. Но когда и брат, и отец говорят при нем: да хоть убивает твоя жена, она обратно не имеет права прийти, понимаете? Конечно, он будет убивать ее. Вот, Но ну, они же сказали, делай все, что хочешь. Хоть убивай, хоть режь ее. Это твоя собственность. Мы тебе отдали, и это уже все. Нас не касается. Делай, что хочешь. Когда говорят на путстве девочки, вот как бы они ни говорили, совсем соглашайся, никогда не спорь у тебя обратной дороги нету, они будут так себя вести. Но если ты пойдешь и скажешь, знаешь что, сынок, это мой ребенок, и я не отдала тебе в руки для того, чтобы ты мучил свое удовольствие, что я тебе башку разобью, я заберу вместе с детьми, ты ее и этих детей в жизни своей не увидишь, и я так выдам ее замуж, что ты охренеешь, если ты еще раз попробуешь пальцем тронуть мою дочь, я тебе голову оторву. Вы посмотрите, они посмеют что-нибудь делать или нет. Как, что говорят про таких матерей? Лезет в семью, лезет, вот э, диктует свои правила, но зато дочь счастлива, понимаете? Вот за ее спиной стоят братья и отец. Ты взял за нее ответственность? Люби ее и береги. Если она виновата, скажи, в чем мы объясним ей. Но если ты просто мучаешь ее, потому что ты получаешь от этого кайф, извините, я не для этого рожал этого ребенка, чтобы ты издевался, понимаешь? Так вот, если родители позвонят, скажут, сынок, не нравится она тебе, разведись, мы ее забираем. А если ты с ней живешь, тогда живи по-человечески. Понимаешь, если тебя эта женщина не устраивает, разведись. Просто разведись. И отправь к нам домой. Если она нехорошая, но если ты с ней живешь, понимаешь, ты должна терпеть. Где глаза девушки? Ой, хватит уже Я написать глупости, пожалуйста. Не, не пишите ерунды, ладно. При чем здесь глаза девушки? Многие многие женщины выходили замуж по любви. Чё, где их глаза были? Любили они и выходили замуж. Были согласны. Да реально глупость какая-то. Ой, где глаза были? Да там и были, где надо. Но потом люди борзеют, потом люди меняются. Потом люди, понимаете, с, со временем меняются. Все ошибались. многие, Многие были... Первый брак, как правило, распадался. Не надо писать глупости, ради Бога. Не пишите ерунды, правда. Следующий момент. Вот эта рамка, знаешь, ты вышла замуж, до конца жизни живи, значит... Э, ой, дождь идет, наверное. Да, вот. хорошо, что мы пришли. И назад не смотри, тебе назад дороги нет. Это не нужно говорить своим детям, дорогие друзья. Своему ребенку надо говорить, ошибайся. Ошибайся, я с тобой рядом. Я никогда тебя не оставлю, даже если ты ошибся. Ты не думай, что если ты ошибся, я тебя упрекну и скажу, тебе нет места в моей жизни. Ошибайся. Мы все должны ошибаться, и это нормально. И мы ошибались, и ты должен ошибаться. Желательно, чтобы вы жили до конца жизни, но если ты ошибся, ошибайся. Это ваша жизнь, дорогие друзья. Ты счастлива, если живешь и не чувствуешь нужды обязательно рожать. Не рожай ради людей. Ты счастлива жить в селе. Тебе нравится в селе жить. Не, не приходи в город, не приезжай в город ради людей, понимаете? Не приезжай ради того, чтобы люди сказали, вот в городе живет. Ты приехал в город, ты видишь, что город тебе не нравится, ты видишь, что город тебе э, неприятен, уезжай. Не надо ради людей оставаться в городе и мучить себя только потому, что люди скажут, ой, не смогла, не выдержала в городе, не получилось у нее. Плюнь ты на этих людей, они никто, они никогда ничего не делали, чтобы знать, что такое ошибка. Обсуждают ошибки людей, те люди, которые ничего в жизни не из себя не представляют. Сидит какой-то там Иван Петрович, например, и пишет внизу. Ой, Пугачева, дура, кто она такая, да в жизни бы на ее концерт не пошел, да нахер она кому интересно, да кто она вообще есть, за да какие шиши она так хорошо живет, что она в жизни особенного сделала. Сидит Иван Петрович своем мухосранске, Никому не известный и пишет про Пугачеву. Да, пускай Пугачева я, может быть, есть у него какие-то минусы, но извините меня, человек достиг такой мировой славы не просто так. Понимаете? Теперь она на этой мировой славе, скажем, идет вперед. Может сейчас у нее нет такого голоса, но когда-то же Пугачева была Пугачевой. Так еще раз говорю, а Иван Петрович что-нибудь в жизни добился? Он ошибался. Он поднимался, он концерты давал. Кто такой вообще Петрович? Никто. Понимаете? Он никто и звать его никак. Поэтому обсуждать вас будут люди, которые сами в своей жизни никогда ничего ничего не достигали. Сидят и обсуждают Софи Лорен. Ой, кто такая Софи Лорен вообще? Почему должна какая-то Софи Лорен носить бриллианты за миллион долларов чего она вообще достигла пишет женщина вы я реально прочитала какая-то там арина э, николаева или как-то такой значит как-то смотрю под ну про Софи Лорен. в обла сушеные в очках на что она похожа? Кто она вообще есть? Софи Лорен? Была Софи Лорен и останется ею. Даже если она сейчас вобла. Даже если она уже старая женщина, в ней этот шарм, понимаешь? Ну, это Софи. Никуда не денешься. Она имеет право и грудь показать, и все что угодно. Даже если она уже старая старуха. Потому что, ну ну, ну есть у нее это право. Понимаете? Так вот. Вас будут обсуждать те люди, которые в своей жизни ничего не достигли, ничего не умеют и ничего не знают. И обращать внимание на их обсуждение, и обращать внимание на то, что они скажут про вас, и поэтому терпеть – это все. Я считаю, что это глупо. Вас пытаются загнать в рамки те люди, которые грязнее вас. Запомните. Ваше поведение пытается обсуждать люди, которые в своей прошлой жизни, в молодости, такое вытворяли, что не дай Бог никому. Понимаете? Ярлыки на вас пытаются повесить люди, которые сами столько всего натворили. А почему? Чтобы на фоне, чтобы на, на фоне их блядства, понимаете? ваш, ваш какой-то поступок настолько был яркий и страшный, что ну, они прикрываются этим, они пытаются себя... Это по неволе происходит, это подсознательно. Они не специально так делают, чтобы, вот, вот, чтобы обо мне не думали. Лю, чем грязнее люди, тем, тем грязнее пытаются обсудить других людей, чтобы свою грязь не показать. Великий поэт Эзоп сказал... Самая грязная свинья громче всех орет о чистоте. Понимаете? Вот они валяются в грязи по уши и кричат о том, как надо чисто жить. Но ты свое прошлое забыла. У меня бабушка так поставила одну на место. Я помню, когда я мне было 12 лет, я в шортах пришла. Ну, ребенок-подросток. И вот она начала: значит, бессовестная, да чтоб ты провалилась. Как так можно ходить в таких шортах в таком-то возрасте? Вот у вас в голове сейчас одна любовь, больше ничего нет. И моя бабушка повернулась и говорит, Сона, ты сколько раз вообще была замужем? Понимаешь? Говорит, ты сколько раз вообще была замужем? Она такая, ну какое какое имеет значение, сколько раз я была? Я говорю, не, я тебя спрашиваю, ты сколько раз была замужем в нашем селе, когда в то время это вообще было стыдоба? Ты, говорит, восемь раз была замужем. Ты жила с этими мужиками, через некоторое время их выгоняла, потом еще находила. Ты восемь раз была замужем. У тебя дети, говорят, уже устали этих отчимов принимать. Кого ты обсуждаешь? Ребенка 13 лет. Ты своих мужей забыла обсудить? Понимаете? Если человек в селе может восемь раз быть замужем, это вообще о чем это говорит? <свят> <свят> вот, вот так вот Да, моя бабушка поставила ее на место Резко поставила После этого сон она долгое время заткнулась Потому что, ну, была мировая шалава-то Уводила мужиков Женщины ее били Волосы обрывали и так далее. А потом она уже постарела, у нее уже дети, внуки. Сона забыла, что когда-то была блядью. Теперь может обсудить, кого хочешь, понимаешь? Но ее-то поколение не забыли, кто она была, понимаешь? Я помню женщина, которая говорила ему, не стыдно до замужества. Э, вот э, они там спали, оказывается, она беременность за него выходила, сидит и обсуждает Рима. Пришли домой. Я говорю, бабуль, вот эта Рима сидела, говорю, там кого-то обсуждала, что вот она беременная, замуж выходила. Она говорит, да чтоб она провалилась, это шалава. Она забыла, что хотела с твоим дедом убежать. Значит, у нее на следующий день должна была быть свадьба. Она твоему деду письмо написала. Мол, если ты еще не передумал, я могу ночью с тобой убежать. Это, говорит, она сидит, обсуждает, что там кто-то вышел замуж беременный. Но она историю всех знает. Ее, знаешь, не подведешь. Она всю всех историю знает. Вот, понимаете, вот эта Рима, которая уже на следующий день собиралась на свою свадьбу и писала записки мужикам, чтобы, если они не против, она с ними убежит ночью. Вот эта Рима сидит и говорит, ой, прямо не стыдно, уже беременная за него вышла. Какое твое собачье дело, как она за него вышла? Это же их ребенок. Вот так вот получилось у них. И что здесь такое? Так это же она от него беременной вышла, а ты-то с другими хотела бежать. Понимаете? Так что, дорогие друзья, не загоняйте себя в рамки. Никогда не воспринимайте близко к сердцу, когда пытаются вам что-то навязать. Мол, ой, сколько лет, а ты, значит... Не замужем. Чего ж ты и замуж не выходишь? Анекдот в тему. Соседский дед говорит парню. Ну что ты, говорит, сынок, так вот уже 40 лет тебе почти не женишься. Тебе там дети нужны, семья. Он говорит, ну на ком жениться, дед? Одни шлюхи вокруг. Ой, правильно, говорит, сынок, правильно, одни шлюхи вокруг. Ой, слушай, это вспомнил как раз в тему. Как твоя бабка там не болеет что ты ее давно не видать так что давайте так уважаемые люди что я хочу вам сказать люди высокородные люди которые сами прошли в этой жизни многое люди которые сами видели трудности и боль, они никогда в жизни не будут мелочиться, сидеть и обсуждать вас, что вы не замужем, или вы замужем, и так далее. Потому что у них есть свои цели, своя жизнь, им нет абсолютно неинтересно э, обсуждать чужую жизнь. Не загоняйте себя в рамки. Если ты влюбилась в этого человека, не надо загонять себя в рамку, о том, что мужчина первый должен делать шаги. Иногда есть мужчины очень нерешительные. Я знаю женщин, которые сами знакомились, и они счастливы. Да, они нестандартно себя повели. Нет, не нужно говорить никому, никого не надо обнадеживать. Помогите просто без этих слов. Так вот, они сами знакомились, вот просто так. Подходили и говорили, молодой человек, я сегодня одна скучаю, вы не хотите со мной в кафе сходить? Они смущались, менялись в лице, и было неудобно, но соглашались. А потом начиналась дружба, любовь, семья. Вот так решила эта женщина, захотела так, и что теперь? Что, давайте ее будем обсуждать, давайте осудим ее. Как ей не стыдно, она должна была ждать, пока он сам подойдет. А может быть она будет 40 лет вот так сидеть и ждать. Есть очень красивые женщины, к которым стесняются подходить мужчины. Боятся, боятся, что они, э, знаете, как вам сказать, слишком многого захотят, потребности, высокие рамки, да? А это всего лишь э, одинокие красавицы и более ничего. И вот какой-нибудь дурак, не подумавший, подошел, познакомился и остался там. И мы все говорим, как же так, такая красивая женщина вот с таким-то дураком а потому что нормальный боялись подойти а ей надоело ждать вот она и пошла с дураком вы говорите я одинокая женщина мне тяжело подойдите сами знакомьтесь не ну не так чтобы навязывать чтобы вас посчитали за проституток ну просто сказать молодой человек можно присесть вот если вы видите что человек не против что человек вас не гонит прям открыто что здесь такого что здесь такого? Вы одиноки, одиноки. Вам терять есть что? Нет. Ну, может быть, скажут: Извините, девушка, но я не расположен. Ну, извините тогда. Да, вы почувствуете себя не очень. Но это не смертельно, не помрете от этого. Ну, Господи, плюнули, пошли дальше. Есть моральные нормы, есть нормы и законы, которые действительно не стоит переходить, которые чреваты для вас, которые неправильно. Но если есть определенные вещи, понимаете, которые можно нарушить, которые очень хочется нарушить, почему бы не сделать это в конце концов? Вот, бедные мужики, они уже боятся нас. Какой еще шарм? О чем вы вообще? Что вы пишете, ерунду? Реально, вы какую-то хрень несете. Шарм мы точно так же создаем, как и все остальное. Уметь себя преподать. Знаете? О, пошел дождь. Причем сильный. Естественно. Уметь себя преподать. Не подойти и сказать, молодой человек, не хотите там шуры-муры? <свят> Конечно, он испугается. <свят> Нет, у нас дождь идет. Так вот, дорогие друзья, вы считаете, что вы не готовы к материнству? Значит, пока не рожайте. Вы поняли, что уже поздно, ничего страшного. Живите для себя, радуйтесь своей не уходите. Не надо в стандарты себя загонять, что надо рожать ребенка, потом обязательно этому ребенку надо все передавать. Я же вам приводила примеры, когда дети абсолютно не ухаживали, не помогали, вообще презрительно относились к своим родителям, а потом приходились за наследством. А по какому праву? И многие потом удивлялись, почему родители переписали кому-то это наследство. В Китае был такой случай, когда очень богатый человек дал объявление в газете и написал «Есть бездомный старик, кто готов взять его к себе?» Через некоторое время нашлись люди, муж с женой, молодые. Они сказали, что их отец недавно умер, и что они очень переживают, и что они очень его любили, и хотят вместо их отца взять его к себе» и помочь ему, и ухаживать. И он переселился к ним в дом. Некоторое время там жил. Только через некоторое время он раскрыл им правду о том, что он очень богатый человек и что решил все переписать на их имя. И когда его дети запротестовали, он их поставил на место. Он сказал, «За столько лет вы меня не поздравляли, ни с днем рождения». Вы со мной не выходили гулять. Вы мне ничего не сделали, как мои дети. Вы приходили только за деньгами. А эти люди, думая, что я нищий старик, столько радости мне подарили за эти месяцы, в стольких местах меня, значит, отвезли и показали. Что я понял, что вот они, мои дети. И я все, что у меня есть, оставляю им. Понимаете? не обязательно думать что если это твой ребенок рожденный от тебя и твоей генетикой значит он самый достойный получить то что ты в этой жизни создал я решаю кому я отдам это мое решение никто меня в эти рамки никогда не загонит никто мне не навязывает свое мировоззрение о том что как это же твой ребенок ты должна ему оставить ты должна ему дать нет Нет, никто мне не заставит дать своему ребенку, если я посчитаю, что он этого не достоит. Это я заработала, пусть он свое зарабатывает. Почему он должен надеяться на заработанный мною? Понимаете? Пусть он надеется, но создает свое. Когда меня не станет, все, что мое, я ему оставлю еще кверху, сверху добавлю, приплюсую. Но не надо ему сидеть и ждать, пока вот от, от них получу. Дорогие друзья, у меня... Мои родители владеют домом, в Грузии есть дом. Это все оставляют моему сыну. Они сказали, вот он единственный мальчик у нас в роду, мы все оставляем ему. Но я никогда в жизни не сидела, не надеялась, когда же я пойду и возьму этот дом себе. Я никогда об этом не думаю. Я свою создаю, а моих родителей, что есть, останется. Ну и пускай остается, ладно, заслуживаем, пускай отдают. Но ребенок должен свое создать, а не сидеть и ждать, когда же мои родители мне дадут». Такой смешной пример с бывшей женой моей, моей сестры. Значит, пришли к нам домой, сидят и обсуждают, мол, вот квартира, надо будет продать, потом добавить, может быть, купим получше в центре Волгограда. Я говорю, какую квартиру? А что, у вас квартира есть уже продавать? Да нет, ну там вот бабушкина, дедушкина квартира же, вот они, вот, они сказали, что нам оставят. Я говорю, мать вашу, извините за выражение, они живы еще и помирать не собираются. Чего вы уже квартиру делите? Они еще живые люди. Подождите, Но все равно же это же наше. Сидя, значит, рассказывают. Эти бабка с дедом до сих пор живы. Они уже в разводе. Они уже больше восьми лет как развелись и, и, и все, что там есть, закончилось. Все. Ну на, на вы надеетесь? Я не могу понять. Сидят, обсуждают. Вот когда они нам оставят, мы там продадим, немножко добавим, возьмем кредит. Да погодите вы еще, они уже вместе не живут. А бабка с дедом еще живые сидят в своей квартире. Понимаете, не надо миражами жить, не надо жить тем, что вот они нам вот оставят, они вот туда дадут, мы потом сюда добавим это, купим. Вы свое создайте, свое Если вы достойные люди, если вы достойные дети и наследники, то и то, что родительское, вам тоже останется. Разве нет? Но когда вам, вас загоняют в рамки, мол, какой бы ни был, это твой ребенок, все равно ты должен ему оставить. Ты же для него создаешь. Нет, дорогие друзья, я создаю для себя. Это мое. Я горжусь тем, что я создала. Я для себя это создала. Я наслаждаюсь. Я буду жить в этом доме. Чем мне теперь? Все создала? Да все пойти утопиться, чтобы это все уже сразу осталось детям, детям. Да погодите вы со своими детьми, в конце концов. Я это создала. Я посмотрю завтра, на ком он женится. Будет ли эта женщина мне по сердцу, по душе? Будет ли она человеком? Извините меня, если она меня ни во что не поставит, я просто отвернусь и скажу, вы для меня умерли, вас нету, до свидания, все. И я это все имущество оставлю, может, близкому человеку, скажу, вот это твое, вот и я тебе оставляю. Я вам сейчас раскрою секрет. Я, например, намерена оставить Яне право на издание моих книг. Знаете почему? Потому что этот человек создавала со мной эти книги наряду со мной. Это ее детище. Она понимает в этом, она знает, как издавать их, она знает, как их нужно отправлять, она знает, как защищать права этих книг. Почему я должна оставить ребенку? Мой ребенок в этом ничего не понимает. Он, ну, он, он не знает, как это все. Ему это может и неинтересно быть. Но права я ему оставлю просто оставлю и скажу: это твое, потому что ты мой сын. Все это все должно быть у тебя, но зачем ему это надо? Не лучше ли оставить в руках человека понимающего, который их будет издавать и какой-то процент отдавать моей семье? То есть я обеспечу своему ребенку безбедную жизнь. он может рассчитывать на мои труды, он может рассчитывать получить оттуда прибыль как мой наследник постоянно. Но человек, который это создал и знает, он может издать только, он может этим распоряжаться. Почему я должна оставить ребенку? Ведь мой ребенок далек от этого всего. Не потому что я его не люблю, а потому что я считаю, что это правильно, это справедливо. Этим должен заниматься тот человек, который это знает и умеет. А он молодой парень, он, он понятия не имеет, да, он возьмет это, это, эти права и скажет, ну вот права это мамины, книги, все. Когда захочу, издам, захочу, не издам. Он еще ребенок, он еще молод, он еще глуп, понимаете? А так э, забрать права от человека, который с тобой наравне это создавал, это глупо. Лишь бы вот, пусть будет вот так вот, потому что я так хочу, потому что это мои наследники, это должно быть им. Да и оно и так им. Но я распоряжаюсь, и причем я сказала Яна, если я тебе это оставлю. Это будет один маленький процент, который будет уходить моей семье, то есть моему ребенку. Потому что он не заслуживает, чтобы ему давали большую часть, он для этого ничего не делает. Понимаете? Издавать будешь ты. Ты будешь тратиться на это издание, ты будешь их отправлять, ты будешь настаивать права этих книг, ты будешь э, их продвигать дальше. Почему должен мой ребенок получать большую часть только потому, что это мое и он мой наследник? Почему? Это несправедливо, правда? Будет справедливее оставить человеку это право и попросить какую-то малую часть отдай моему ребенку, как моему наследнику. Все. Ему этого достаточно, ничего не делая, просто получать деньги, потому что я создала. А ведь это моя заслуга. Я кому хочу, тому и оставлю. Умно, разумно живите, дорогие друзья. Даже свое имущество, даже то, что вы создали, оставляйте в руках надежных, достойных людей. А не просто потому, что люди что скажут. Да мне чихать, что люди скажут, понимаете? Мне плевать, что люди скажут. Я что скажу? Люди скажут, молодец, женщина, все, оставила там своему сыну, Молодец, умница, и на этом все закончится. Потому что мой сын, как любой мужчина пассивный, сядет скажет, а, неохота, ну ладно, когда-нибудь еще и сдам. Потому что мой сын не будет ходить по формам и проверять. Никто не, не берет мои работы, не выдает за свое. Это будет делать тот человек, который со мной наравне это создал. Понимаете? У него душа болит, у этого человека. Этот человек осознает. Этот человек чувствует что это такое потому что он создал вместе со мной это это его детище наравне со мной ну да мои права это мои книги так считается я могу взять сказать, моё вот даю своим детям а смысл а смысл на моих детях это все и остановится потому что они то дальше это не знают как продвигать так вот о чем я хочу вам сказать дорогие друзья, если у вас есть драгоценности Екатерины Великой, и вы видите, что ваш наследник недостойный, после себя эти драгоценности завещайте музею. Пусть люди приходят и смотрят и радуются. Наша бедная э, певица, Господи, ну вспомнить все, все улетело. Больше всего коллекции золота. Кто у нас было? Все. Людмила? Ну все, давай, скажите мне ее фамилию. Да что такое, а? Зыкина. И что сделали с ее коллекцией? Ну вот что сделали? Все разбазарили, все распродали. Все к чертой матери, все, все друг у друга оборвали, оторвали. Разорвали. А лучше бы не было, если она оставила бы эту коллекцию, например, Национальному музею. Я вам серьезно говорю, Национальному музею просто взять, вот взять просто, да, и завещать эту коллекцию Национальному музею. Ну, Эрмитажу пускай там, какой-то зал специально для звезд. И люди бы ходили тысячелетиями, веками и видели, любовались этой красотой великой женщины, ее... Платье можно было повесить, или хотя бы можно было полностью все отдать, скажем, фонд, да, алмазный фонд, и они бы выставляли и показывали от того, что осталось наследником, ну, ну и и что, и каждый продал, положил себе в карман и пошел дальше». Омерзительно, правда, чувство омерзения вызывает, как коршены, как падальщики налетели разодрать имущество этого человека. Почему? Потому что рамки, потому что положено наследникам. Нет, положено тому, кому я хочу отдать. Кому я хочу отдать, тому и положено. Понимаете? Все. Без вопросов. Выйдите из рамок, дорогие друзья. Еще раз говорю. Не хотите рожать, не рожайте. Не готовы, не рожайте. Никогда не родите. Ничего страшного. Вы свою жизнь прожили. Вам нравится красный цвет волос. Вот красным красти. Пускай там говорят, что хотят. Вам приятно, вам хорошо от этого. Вы чувствуете удовлетворение. Вам же приятно так жить. Все, пошли они все туда. Вам не хочется пока выйти замуж официально? Вы еще не решаетесь? Вы считаете, что вы еще пока не готовы к этому? Пошли все нахер! Я вот так живу, хочу и так живу. У меня вот такой брак, когда мы с ним раздельно. Он там едет по своим делам, я здесь. Ну, когда встречаемся, у нас любовь, морковь, потому что скучаем, потому что редко видим. Когда он немного дольше остается, неделю с чем-то, все, я начинаю его выгонять. Я в полном смысле слова выгоняю, я говорю, так, все, уезжай, уезжай по своим делам, ты меня нервируешь, мне работать надо, у меня очень много надо снять, у меня нет времени. Обижается, дуется, уезжает, ну и до свидания. И что он, куда он денется? Уезжает туда и начинает звонить. Вот я только прилетел, уже скучаю. Да никуда он не денется. И я не собираюсь дрожать и держать его. Не хочу, я хочу свободно жить. Я свободный человек, я хочу так жить, вот не хочу я такой традиционный брак, день и ночь там чай варить, носки стирать, не хочу. Не нравится мне это. Я увидела с ней, поговорили, походили, такое ощущение, как первое свидание, радуемся жизни, все хорошо, красота, вот поехали туда-сюда. Через несколько дней говорю, все, давай, чемодан, вокзал, тебе уже домой пора. Почему я? Потому что мне надо работать. У меня много дел. Я не могу тебе уделить много времени. А потом, боги не любят, когда я люблю кого-то больше, чем их. Может быть, какой-нибудь, какая-нибудь херня скажет. Ой, что же это за брак такой? Да пусть говорит, не плевать на них. Господи. Скажет, знаете кто? Кухонная гусыня, которая сидит сутками, стирает ему носки. Которая превратилась в чайник золотыми зубами. Вот она и скажет разве это брак это не брак так нельзя жить так почему нельзя я вот когда хочу сплю когда хочу стою когда хочу куда хочу еду да и я я и с ним не напряжена дорогие люди это вы сами виноваты женщины дорогие мои вы сами виноваты в этом вы говорите можно я пойду вот туда все он привык он понял значит у него будут спрашивать разрешение Никогда в жизни ни одному мужчине я не сказала, можно я это сделаю. Что это за хрень вообще? Да даже если, даже если он меня содержит, предположим, хотя я всю жизнь была самостоятельной, но даже если так, ты же не, не раб, рабыня Изаура, извините меня, он мужчина и должен и обязан, и что здесь такое? Это неправильно, дорогие люди. Я никогда в жизни не говорю, можно я поеду, я говорю... Я сегодня поеду, мне нужно поехать вот это взять, это купить и вообще забрать. Я сегодня еду. Хочешь со мной поедем? Погуляешь? Нет? Не, не хочу. Я дома футбол смотрю. Ну, ладно, все, я поехала. Никаких вопросов не должно быть. Но если я буду говорить и... Ты можно, я вот сюда поеду? Можно ты туда? Конечно, он скажет, ни хрена себе, я тут хозяин тайги. Я буду решать, оказывается, можно или нет. Привыкнет. Вы сами это делаете. Чего вы потом... Жалуйтесь, что вот, вот так вот он со мной. Вы сами его приучили к тому, что вы э, зависите от его мнения. Обалдеть. Почему? Он у меня спрашивает, можно я пойду? Да, он у меня спрашивает, а я не буду спрашивать. Так надо. Нет, он не говорит, можно я пойду. Он говорит, ты не против, я поеду там туда? Я говорю, не против, поезжай. Я сама его выгоняю. Я говорю, иди куда-нибудь погуляй, походи, что ты со мной рядом хочешь? Прям теленок, ей-богу раздражает на нервы теленок понимаете вот ходит за мной везде я вот рядом сяду я говорю я здесь работаю а я просто буду сидеть смотреть вы сами создаете свою жизнь как вы не понимаете если вы будете вечно просить и умолять они так и себя будут вести. Я свою маму учила уму-разум, когда она подходила к отцу и говорила, там, сделай вот то-то, и начинал он ворчать. Ну, сделаешь там, ну, сделай, пожалуйста. И он начинал ворчать. Вот опять надоело. Вот Я говорю, зачем ты так говоришь? Не надо говорить, ну, пожалуйста. Иди скажи, вот это надо делать. Ой, ну все, хватит. Я подхожу, говорю, папа. Сделай вот это, это надо делать, уже давно, уже валяется, давай, делай сейчас. Вот он встает и идет делать, молча, она обалдела, говорит, ничего себе. Я говорю, не ничего себе, а мудрость женская, приказывай, женщина, не проси. Когда ты у них просишь, они считают, что они там, я не знаю, вот цари и короли джунглей, что ты. Им пришли, попросили, поклонились, говори вот так. Чтобы он чувствовал себя мужчиной. Пап, ты сделай, вот, это же ты должен делать. Иди сделай, пожалуйста. И дай, пожалуйста, Игорь, иди сделай. Пошел, сделал. <сélve> Понимаете? <сélve> <сélve> <сélve> Послушай, тупое существо. Теленок – это выражение, когда мужчина любит женщину и ходит хвостом за этой женщиной. Так и говорят, что ты как теленок, понимаешь, любящий. Тупое существо теленок это же не говорит что этот человек глупец и это человек безвольный это человек 16 лет воюет понимаешь он 16 лет держит автомат в руках овца Им все всю свою жизнь он воевал и отстаивал наши земли это жестокий в душе сильная личность но такие мужчины которые жестокие в поле боя, они дома спокойны, потому что они всю свою агрессию изливают туда. И они привязываются к одной женщине, они однолюбый. Вот о чем я говорю, идиотское существо. Тупорылое существо. Каждый мужик, который ходит за нами и любит нас, понимаете, мы так и говорим. Мы так говорим в шутку, что как теленок ходит за мной. Но это не говорит, что он... Такой дурачок и ходит за мной, тупорылая овца. Ну вот, пожалуйста. Нашелся хоть один, одна шалава, которая что-нибудь там сказала. Ой, ты пошел ты нахер. А лучше в жопу. Вот, естественно. Итак, дорогие женщины мужчины, вообще все. Если вам не нравится, э, если вам не нравится ваша работа, вы имеете полное право эту работу менять. Если вам не нравится эта работа, поменяйте эту работу и не слушайте, что скажут люди. Вот она меняет работу постоянно, хочу и меняю, не ваше собачье дело, вот хочу и меняю, все. Берете, меняете работу до того момента, пока вы не найдете ту работу, которая вас устроит. А они пускай сидят за копейки и, и шачат, как негры. Значит, их так устраивает. Человек, который не рискует, человек, который не ошибается, он никогда ничего не добьется. Никогда. Это нереально. Он всю жизнь будет зрителем. Вот он будет, э, как раб сила с утра до ночи, гнуть спину на этой работе за копейки. Но никогда в жизни не рискнет эту работу поменять. Понимаете? Не нравится любая работа? Создай свою. Создай ту работу, где ты будешь начальник. Человек, который хочет поменять свою работу, он видит много возможностей везде. Понимаете? Везде. А человек, который ничего не хочет, он ничего не видит. Я вам говорила, тысячи возможностей. Откройте, посмотрите. Закон денег. Игра разума или сознание удачливых людей. Все что угодно. Свечи сделать цветные, открыть э, на каналах себе группу и вот туда вкладывать. Постепенно-постепенно у тебя клиентская база нарабатывается. Я, я не знаю, взять там сумку, приклеить камнями, красиво сделать. Вот необычная вещь. Вот представляете, сумка. Вся сумка... Вот, <клёх> да, свободу нам прощать не хотят. Вот красивая сумочка стоит, вот маленькая такая. Купили какую-то маленькую. Я вам говорила, как женщина одна майки делала, сумки. Красивая такая маленькая сумочка за 300 рублей она где-то купила. И вот эти камни. Значит, этими камушками обклеила всю эту сумку. И поставила. И начали ее покупать. И она дальше пошла. Она сейчас как модельер идет, а у нее эксклюзивно, она говорит, у меня столько заказов, мне некогда вообще голову почесать. Она жила еле-еле. Понимаете? Если есть желание, то найдешь возможности тысячи. Эти кредиты кто набрал? Соседи набрали вместо вас кредиты. Вы же сами взяли, вы же себя загнали в эту раму, раму кредитную. Я вам сейчас не сказала, нацелиться, зациклиться на этой работе. Если вам не нравится работа, меняйте, невзирая на то, что люди скажут. Если вам не нравится мужчина, меняйте его, невзирая на то, что люди скажут. Если вы не готовы в брак законно вступать, живите так, как вам нравится, и невзирая на то, что люди скажут. Если вы видите, что ваши дети недостойны вашего имущества, отдайте оставьте тем людям, которые этого достойны. Невзирая на то, что люди скажут. Плевать на людей. Вы должны жить так, чтобы получить удовольствие от своей жизни. Если вы считаете, что ваш ребенок мучается в браке, возьмите своего ребенка, верните обратно и плюньте на то, что люди скажут. Понимаете? Если у вас нет одной руки, одного глаза, я не знаю, одной ноги и прочее, спокойно идите в люди, одевайтесь, обувайтесь, носите украшения, красиво идите, чтобы все завидовали, и плевать на то, что люди скажут. Абсолютно насрать, извините за выражение. Что они там скажут? Пускай у меня лицо будет непонятно выглядеть, необычно, для кого-то как-то не очень, может быть, я допускаю, но зато когда я выхожу, извините меня, в бриллиантах, у них глаза в разные стороны. Я компенсирую вот это вот, вот, вот это вот, тем, что я очень богато выхожу. И пусть люди скажут кто-нибудь, что какая бедная женщина, бедная, вот так вот у нее случилось. Да никто это не говорит, на меня смотрят завистью, но никак не с жалостью. А я себе поставила эту цель что на меня будут смотреть ж... завистью и никогда не пожалеют. Я, буду, я могла бы этим пользоваться, выходить такая бедная, несчастная, вот у меня вот это, все бы начали тебя жалеть, но нахрен мне это нужно. Я никогда не хочу этого. Да у них глаза еще страшнее становятся, чем у меня. Я же говорю, мои друзья говорят, если тебя хорошо потрясти, с тебя миллиона три выйдет прямо сейчас. Я говорю, да, я так и хочу. Я хочу, я буду так жить. Почему? Потому что свой изъян, этот минус, эту боль я компенсирую материальными благами. И мне дают силы это все. Может быть, я не такая, как все, но извините меня, в мире миллион двуглазых людей, которых никто не знает, которые проживут в неведении и помрут также. А когда мы умрем, наши все глаза, уши, руки, все, что есть, превращается в землю. Она все и так пропадет. Остается имя, понимаете? Остается то, что мы после себя оставили. Не, не то останется, что у нас было и есть. И не будут говорить, вот у нее были черные глаза или зеленые глаза. Будут говорить, она оставила после себя вот это. Мы же сейчас не сидим и не говорим там, какого цвета глаза были у Екатерины Великой. Мы говорим, что она была стратег, что она была сильная женщина. Нас не волнует, извините, какого цвета трусы она носила и, и какой размер обуви у нее был. Нет, нас не это интересует, это мелочи всего лишь. Тело нам дается временно, чтобы наша душа здесь обитала, в этом теле жила и творила то, что считает правильным. Так что, когда я выхожу, вот эти все двуглазые бабы, они сидят и охреневают. Потому что у меня есть то, чего у них нету. Наряду со всеми минусами трудностями я создала себя сама. Понимаете? И мое имя точно не пропадет. Вот именно. Так что вы не нацелитесь на то, что вот если вот это, значит плохо. Я вас умоляю. Спасибо. Илона. вообще напоследок скажу одну вещь когда у Коко Шанель спросили следует ли она моде она сказала мода для меня следующая я одеваю то что мне нравится и говорю что это модно и все делают как я хочу дорогие друзья каждый из вас может быть первопроходцем каждый, каждый из вас может заставить всех сделать так как ты хочешь. Не как вот другие, вот так вот принято, а как я хочу. Вот сейчас модно черный цвет, а я пойду в красном. И я так красиво буду ходить в красном, что все начнут точно так же красное одевать, потому что увидишь, что это красиво. И плевала я, что это не модно. Понимаете? Я перешивала бабушкины одежды, я надевала <кille>, <кille> <,mumbles> туфли своей бабушки. Туфли, итальянские туфли, Своей бабушке одевала вот такие лакированные черные туфли. Какой этот, скажите мне, блин, какой год? Хрен его знает какой год? 50-й, 60 год. Все, все смотрели, какие необычные туфли, боже мой. Это с бутика, я говорю, да, конечно, а как же на базаре-то такой не продают? Я перешивала бабушки на свои одежды. Как перешивала? На себя делала. Розу здесь делала вот прям на, на левой груди, вот э, вышивала огромную красную розу и черные платье. И шла в этих одеждах 60-х годов, я шла в университет. Они все думали, что мне очень богатый любовник. Если бы я им сказала, что, вы знаете, это мои бабушки одежды они все, о, ха -ха, нищебродка бабушкины вещи носит. Нет, я не была нищебродкой, просто мне нравилось быть не, не как все. И я надевала эти вещи, 60-х годов шла, и все хотели, как я. И спрашивали, а где это куплено? Когда меня начали пытать, я говорю, это с Греции привезено. Я говорю, это в Греции, это с Греции у меня родственники отправляют. Потому что я не могла по-другому что еще мне сказать. Мол, не ищите, здесь это нету и не найдете. Ничего себе, у тебя родственники. Думаю, ага, моим родственникам больше делать не хрен мне платье отправлять. Вот прямо сейчас побежали они. Но все хотели, как я. Если бы я это сказала, что это моей бабушки вещи, да, они бы все начали надо мной смеяться. Но когда я говорила, что это из Греции, из бутика, все охреневали. Люди такие, дорогие друзья. Ты говори, как считаешь правильным, они будут делать, как ты. Но я сейчас не сказала вообще ничего. Тогда я была просто ребенком, поэтому не знала, как отмазаться. Вот так и говорила. В этом мире модно то, что ты хочешь. Понимаешь? В этом мире модно так, как тебе надо. Ты законодатель всего. Я по жизни так и шла. Да не было там никакой ложь во спасения, Господи, мы просто надоедали, где пути где. я, мне надо было как-то отмазаться, чтобы они не приставали. Не надо мышление однообразное, понимаете? Не надо мышление по одной линии. Вот как все, так и мы. Нет, ты не должна быть как все. Ты должна быть как я хочу. Не хочешь детей, имеешь на это право. Не хочешь наследство оставлять детям, считай, что они не заслуживают, имеешь на это полное право. И плевать, что они там скажут. Господи, одна могила нам положена, Пошли, пойдем ляжем, да и все. Можно подумать, я не знаю. Не хочешь быть похоронен, хочешь быть кремирован, имеешь полное право, это твое решение. Не хочешь свои бриллианты оставлять родственникам, хочешь оставить какому-то музею, чтобы люди любовались, твоим изделием, и вот если бы Зыкина оставила вот музею, было бы намного больше толку. Тысячи поколений смотрели бы, любовались э, украшениями великой женщины. Чем сейчас они растаскали туда-сюда, и все закончилось. Понимаете? Растаскали, а так бы все показывали, и все было бы видно. Потому что наследники не все такие достойные. Да даже есть достойные, но они пассивно к этому относятся. Если ты не хочешь, еще раз говорю, официально регистрироваться, имеешь на это право. Если твой брак будет гостевой, если вы будете встречаться и так далее, но всю жизнь любить друг друга, имеешь на это право. Если тебе нравится этот мужчина, и он очень тебе нравится, ты хочешь с ним познакомиться, ты имеешь на это право. Ты можешь с ним познакомиться, понимаешь? Вот захотелось ты, и у вас может получиться великая любовь. И он может потом сказать, я так не решался, хорошо, что ты подошла. Спасибо, что ты посме осмелилась, подошла, и вот я с тобой. Иначе я бы никогда не осмелился. Почему бы нет? Ты, тебе нравятся такие вещи, сейчас они не модные, да плевать на них. Ты носи то, что тебе нравится, это твое, твоя жизнь, понимаешь? Никто за тебя эту жизнь не проживет. Не живи свою жизнь ради родителей, ради ребенка, ради мужа. А ты где? Ты-то где? Ты себя растворяешь во всех. Но каждый из них свою, свою жизнь живет, и ты живешь своей жизнью. Почему ты себя растворяешь в эти рамки? Так вот, дорогие друзья. Живите так, как вы считаете нужным. Живите так, как вам приятно, и это приносит вам удовлетворение. Если я вижу, что моя подруга, она мне не совсем подруга, я ее отсекаю из своей жизни, я такой человек. Я без боли отпускаю, просто без боли отпускаю человека. Я не переживаю, не думаю, не сплетничаю. Просто говорю, до свидания, ты в моей жизни больше не существуешь, ты умерла, все, пока. И заканчиваю, понимаете? И пускай кто-нибудь скажет, как так можно, так не дружит, так нельзя. Это я решаю, как я дружу. Я не собираюсь больше тратить э, свое время, свою жизнь на людей, не нужно их... Не хочу, я уже ближе к 40 годам, я хочу жить уже рядом с людьми, которые мне интересны, мне не нужны. Я же вам говорю сто раз, делайте добро тем людям, которые вам делают добро. Прекращайте делать просто так всем подряд, никто это не ценит. Если ты на улице раздашь Шанель номер пять, никто не скажет, какая ты хорошая женщина. Все скажут, дура что ли какая-то. Такие дорогие духи просто стоит и раздает людям. Или с этими духами что-то не то, Понимаете? Не раздавайте дорогие слова и бесценные порывы сердца дешевым людям. Они вот так пере, перейдут через вас, понимаете? Перешагнут, посрут вам в тарелку и пошли дальше. Не делайте этого. Это, не, это неправильно. Вот ближе к 40 начните очищать свою жизнь. Просто нахер выкидывать людей ненужных. Лучше один раз скажите, пошла вон она обидится и перестанет тебя надоедать, чем из-за того, что вот у тебя воспитание такое, ну не могу так сказать, ну что делать, ну как-то, и подождать до того момента, пока она начнет о тебе сплетничать, пока она грязью оболет твое имя, только тогда сказать, вот видишь, ты нехорошая была, оказывается. Я так делала, поэтому говорю, не ошибайтесь, как я. Мне, мне было неудобно, я стеснялась говорить людям, идите из моей жизни». А потом, когда начинались эти грязные ролики, все, все, потом я говорила, вот видите, вот я вам когда-то говорила, что они меня предадут. Так и случилось. Я это чувствовала. И мне все время говорили, Инга, ну вот, почему вы заранее не сказали, иди нахер отсюда? Потому что мне было неудобно. Я думаю, ну вроде человек мне не сделал еще ничего такого, да, пока не имею моральное права, пока не, неприятно как-то. Ну как, вот, как сказать вот людям, пошла вон, я знаю, что ты грязная. Как-то, ну, не очень. Должно дойти до этого, чтобы я имела право говорить. Вот они, видите? Значит, так и было. Да что с этой дверью? Пусть эта дверь сама, что ли, крутится. Я в последнее время вообще часто замечаю, когда вот к новым переменам дверь начинает крутиться. Вот так, как будто стучат что-то в этом роде. То есть она вот к, к переменам всегда. Не-не, никто не пришел. Это мои духи какие-то там знаки мне дают. А вот надо обижать людей, дорогие друзья. Надо. Просто вот после этих случаев, после этих грязи всякой, да, я поняла одну вещь. Я просто начала ставить людей на место и, и своей жизни отсекать, реально. Если я раньше молчала, мне было неудобно. Сейчас я говорю, я сейчас сказала одной даме, например, не буду называть, я сказала, она когда начала говорить, мол, вот смотрите, вот про вас там вот это вот сволочи сняли, я говорю, а ты чем лучше них? Ты, говорю, открыла канал с моим именем, а потом удалила. Ты чем лучше? не? Ты почему это сделал? На кой хер ты открыла этот канал, потом удалила? Зачем ты вообще открыла? Ты, ты открыла в или хотя бы дай эти пароли, логин мне, я буду вести, да? Но ты открыла, потом взяла и удалила. Почему? Что ты этим сделала мне? Медвежью услугу, чтобы они посмеялись надо мной? Нахер ты открыла тогда этот, этот канал? Ты чем-то лучше них? Я говорю нет. Ты ничем не лучше них. А потом она начала им подарки отправлять, с ними начала дружить. То есть я была права, когда сказала ты ничем не лучше них и пошла вон отсюда. Все, я не подождала, пока она начнет обливать меня говном. Понимаете? Поэтому мне сейчас хорошо, что я ее нахуй послала заранее в начале. И мне, мне спокойно, мне приятно, серьезно говорю. И потом по этому примеру послала еще нескольких. Когда я сказала, ты когда сидишь мне, говоришь, вы такая хорошая, они плохие, почему ты тогда сидишь у них в форумах, что-то там добавляешь, смотришь? Почему, если тебе не интересно, ты там почему находишься? Пошла вон отсюда. Тоже обиделись? Да плевать. Вот теперь мне все равно. Пойдут, скажут или нет, понимаешь? Хотя бы стоит того. То есть, да, я тебя обидела, иди говори. Но когда ты, про тебя говорят, когда ты не обидела человека, когда ты сделал добро, и говорят, это больно. А вот когда ты первое укусила, пускай ей тут скажут, уже все равно. Вы верите? Сейчас я уже абсолютно вот перешла эту грань э, и боли, и страха, и и мои эти голосовые выставляли, чего только не было. Я перешла в, все, как вам сказать, все рамки. Мне уже вообще все равно. Мне сейчас говорят, вот вы там доверяете, там кто-нибудь скажет. Да пусть говорят уже. Уже столько всего говорили. Знаете, когда много о тебе врут, люди уже и правду не воспринимают. на самом. Им уже плевать вообще, что там говорят. Они а опять эти те же самые снова что-то сняли. Вообще уже. Вот. То есть о чем я хочу вам сказать. Перейдите эти рамки. Я же вам объясняла и говорила. Да, не цепляет вообще чихать. Я же вам говорила, перейдите трудность, делайте так, чтобы никто никогда в жизни не мог никак вас, вас шантажировать, запугивать. Когда пытались меня запугать, мы сейчас вот голосовые выставим. Да я говорю, да чихала я, выставляйте. Голосовые – это не какой-то компромат против меня, и это не какой-то, знаете, на голосовых ты далеко не поедешь. Это не обвинение, это не доказательство, это всего лишь мои голосовые. С моими друзьями некогда. Когда я свободно разговаривала и говорю, я сегодня своего милого выгнала. Все, он поехал, теперь я свободная женщина. Ой, какой страшный голосовой, какой компромат жуткий. Боже мой, как мне теперь жить? Идиотизм. Абсолютно чихала я. Господи, вы сто... ну и чё, И чего вы добились? Ну, люди посмо... посмотрели, послушали и думают. Да все мы говорим со своими друзьями. Какой человек? Покажите мне того, знаете, ханжу, который скажет... Я никогда в жизни матом не говорю, с моими друзьями. Что вы, как так можно? Да смешно. Каждый из нас с близкими людьми говорит откровенно. Говорит на повышенных тонах, говорит открыто, говорит без стеснения. И что вы этим показали? Мы просто разговаривали, Господи. Понимаете? Вот и все. Так вот, я хочу вам сказать, живите так, чтобы вас вообще ничего в этой жизни не задевало. Живите так, чтобы вообще в этой жизни вас ничего не задевало. Друг ушел, а это был не друг, пошел нахер, свободен. Взял, поставил какой то там ваше голосовое. Задевает, конечно, неприятно. Вначале неприятно, потом вообще насрать. Взяли, поставили тебя там без глаза, высмеяли. Да чихала я на вас, Господи. Я без глаза имею больше, чем вы с четырьмя глазами. Пауки вы мои ненаглядные. Напугали меня. Вот вы меня обидели. То, что я одноглазая, я всегда знала. Я всю жизнь знала, с детства знала это. Чем вы меня задели? Ну и что теперь? Пускай я одноглазая, у меня красивый муж, любящий. У меня огромная публика. У меня есть деньги, у меня есть слава, у меня есть книги, у меня есть дома. У вас четыре глаза. Что у вас есть, кроме беззубого рта? Ну и выставили вы, и что теперь? Ранки. Если бы я загнала себя в эти рамки, я бы плакала, я бы закрылась. Ой, они меня задели. Как так можно? Это же операция, это же больно. Я ж четыре года болела, я же со смертью там воевала, я уже выжила, почему они такие злые? Да срала я на них. Пускай выставляют. Это их единственный аргумент. Как только они говорят одноглазые, я понимаю, все, человек проиграл. У человека больше ничего не осталось. Других аргументов у него нету. Все, он переходит туда, чтобы тебя задеть. То есть, говорит, знаете, как вот когда шавку загонишь в угол, да, он от, оттуда начинает кусаться. Это, это, это все равно как последний хрип умирающего. Потому что если человек уже ничего не находит, что сказать, и говорит: "Ой, а у тебя вот глаза нету, вот так вот", ты говоришь: "Понятно с тобой все, ты проиграла. До свидания. Тебя сделали раком, причем по полной программе. Понимаете? Вот и все." Если человек может спорить, он никогда не задевает. Вы слышали, чтобы я хоть раз задевала лицо человека? Я не за. Нет, я обсуждаю то, что вижу. Дело, дело, работу, если она мне не нравится. Но, но не таким вот образом. Мне напомнил один случай, когда я э, беременная зашла в трамвай э, в Волгограде и места не было, значит, и передо мной прям сидит парень молодой, аж э, задеваю, значит, животом его чуть ли не по носу, знаешь, ну стою уже восьмой месяц, у меня сессия была, ну, вынуждена была ехать таким, в таком состоянии. И этот парень, значит, сидит так спокойно, и женщина говорит, молодой человек, ну она же беременна, ну, может, вы уступите ей место. Молодой человек ничего не нашел лучше, чем сказать: Может, я тоже беременный? Я говорю, поздравляю тебя от имели. Ну вот и все. Он тоже был беременный. Понимаете? Но я тоже за словом в карман не лезу. Я помню, когда мне было 19 лет чтобы они делали лили они бы закрылись от всего мира Мне было 19 лет я еду в, в трамвае тоже одна дура я, я уступила старой женщине место стою она мне говорит что ты меня задеваешь вся стоит такая вот свинюшка, Харя, там, знаете, три подбородка. А я была очень красивая тогда. Мне кажется, что зависть, просто зависть, потому что на меня все смотрели, и эта свинюшка, значит, со всей этой жопой трамвай заняла, стоит. И мне, что ты задеваешь? Я говорю, извините, пожалуйста, я не заметила. Я говорю, я не знаю, заделала или нет, извините. Опять, а что ты тут стоишь? Я говорю, а где мне стоять? Черножопая, сказала она. Я говорю, знаешь что? Моя черная жопа красивее, чем твое лицо. Вот мою черную жопу мужчины мечтают целовать, а твое свиное лицо навряд ли кто-нибудь поцелует. И вышла. Ой, она там упала в обморок. Пустите меня! Пустите! Пустите! Дверь закрылись, и свинья поехала. Вот так. И все. Вот так на месте прям шваркните по лицу, не молчите. Прям вот на месте, раз и дали по морде. Но давайте настолько хорошо, чтобы они даже не заметили, что вы вот над ними поглумились, понимаешь? Захожу в магазин, женщина на меня. Девушка, что вы берете, не берете, орет на меня. Я говорю, девушка, почему вы такая Я говорю, злая? У вас такое красивое синее платье, прям, говорю, под цвет вашего лица. Чего вы такая злая? Она, ой, спасибо заулыбалась, продала. Я не знаю, она догнала ли, что я ей сказала или нет. Не знаю. Не думаю, что с такими мозгами, как у нее, она даже не поняла, что я над ней поглумилась. Теперь вы говорите, что бы они сделали, если бы они лишились одного глаза. Я вам скажу, что бы они делали. Вот эти обсуждающие. Они бы закрылись в себе. Вот я иногда смотрю, на красивых женщин, да, которые зарабатывают красотой. То есть они актрисы, ведущие, известные. Я вот на секунду вот смотрю на них и думаю, вот представь, я говорю, вот представь, если ты на секунду вот лишишься одного глаза, твоя карьера будет закончена, и жизнь в том числе, понимаете? Это реально так. Только сильные люди после таких увечий идут дальше. Я вас уверяю, просто вы не смотрите, что я вот так показываю, что мне чем. Конечно, мне было больно, конечно, я к этому привыкала. И сейчас-то не всегда привыкаю, недолго могу носить это, устает лицо. В любом случае, я не считаю себя ущербной, несчастной абсолютно. Но для того, чтобы так не считать, надо занять себя другим. Надо настолько подняться, чтобы тебе было не до этого. Понимаете? Чтобы ты даже не задумывалась об этом. Как вам сказать? Вы не замечаете это, я тоже не замечаю. Но хочу вам сказать, что для этого надо быть очень сильным человеком. Поверьте мне. Чтобы давать отпор таким людям. Чтобы подняться, чтобы выйти на улицу спокойно, без каких-то... И я вам хочу сказать, что вот как только... Я смогла победить эту болезнь, когда встала на ноги, потому что эта болезнь меня реально жрала, съедала. Я очень... Я, я стала старо выглядеть. Вот раньше, когда говорили, что она съедает эта гадость за короткое время, я не верила. Я на себя это почувствовала. Она съедает так, что ты становишься похожа на бабушку. Вот реально я очень старо стала выглядеть тогда. У меня кожа стала вся в пятнах, вся в, в пигментах, жуткое состояние. А потом... Моя молодость вернулась. У меня полностью это все исчезло. То есть я... Вот, вот руки... У меня руки были кривые, как у бабушки. Знаете, жуткие стали. А сейчас, видите, у меня просто молодые руки. Я, я это действительно пережила. Четыре года ада. И сейчас я чувствую, что у меня как вторая молодость. Я хочу вам сказать вот со всей честностью, откровенностью, где бы я ни была в кафе посижу, мне вообще, вы знаете, что мне не до мужиков, мне на них вообще параллельно, они мне неинтересны, у меня столько дела работ. господи, я сижу и думаю, мне сегодня это надо снять, то надо вообще чихать на них. Но не было еще такого момента, чтобы я сидела где-либо и обязательно не начали вокруг меня специально ходить чтобы я обратила на них внимание. Обязательно через официанта передают свой номер. Да нахрен ты мне интерес? Хочется сказать, слушай, у меня этих номеров в WhatsApp 4000. Ты что думаешь? Я так скучаю, мне не с кем говорить, что я сейчас тебе позвоню. Ой, Господи. Вот номер, значит, оставляют тот раз стою, и этот парень говорит, девушка, это, по-моему, ваша, у вас из сумки упала. Я говорю, а что это упало-то? Взяла это, ну, мое, моё думаю, может, чек или что-нибудь нечаянно уронила, ну, человек как бы мне замечание делает. Я говорю, ну, хорошо, извините, кинула в сумку. Я даже не понимала, вот на днях разбираю сумку, выкидываю все ненужное, смотрю, блин, что это за вообще, собственно, он сказал, это ваша. Открываю, там значит э, Рустамчик написан. Рустамчик и Ватсап хотела сказать: написать Рустамчик, уйди нахер, Рустамчик. Потом думаю, пошел, ты выкинула нахрен мусорку. Я думаю, знает ли Рустамчик, сколько народу мне в день пишет и сколько мне общения хватает? Вот так. Да, пролетел Рустамчик, как фанера над Парижем. Так что вот эти Рустамчики, Русланчики, не представляете, сколько их. Если мне будет нужно, стоит мне просто пойти посетить кафе 15 минут, и достаточно. Абсолютно нету вот этого состояния. А почему нету, дорогие друзья? Да, ждал, наверное, тень ночь, дежурил у телефона. Ну ты идиоты, господи. Ну реально дебилы. Вот реально. Ты вот смотришь на женщин, ты не понимаешь, что это не из тех женщин, кто тебе позвонит. Ну, нереально, ну. Я даже не могу вспомнить, что за Рустамчик там был. Там столько было народу, хода не который из них мне дал. Ой, не могу вот или подойдут и спрашивают вот этот самый дурацкий вопрос а кто вы по национальности я говорю, какая разница ну просто вот хотели узнать не не бахвальство честное слово правда в такси сто раз начинай свою жизнь раскрывать обязательно позвоните если куда надо отвезу конечно конечно да я и тоже говорю а что за дурацкий вопрос зачем задаете ну просто красиво хотели узнать какой нации? Я говорю: вы знаете, уважаемый, из любой нации может быть и красивая, и некрасивая. Нет такой нации, чтобы все были красавицы или все были уродки. Вот такие есть красивые одной нации, и такие есть страшные бабы той же нации, что просто думаешь, это одни или национальности люди. Да, почему нет? Почему-то мне все время говорят, что я похожа то на Чеченку то на кабардинку, то еще. Вот никогда в жизни еще не говорю, что я на армянку похожа. Может, потому что я просто в Грузии родилась, и несколько смесь кровей во мне. Может, и так, не знаю. Ну, и за грузинку принимали в том числе. Может, им кажется, что армянки это с традиционными носами. Это неправда. Армянки очень нежные, красивые женщины, если честно. Эти носы нам пришли вообще-то от персов. Некоторые путают, что от турков нет. Турки не насастые были, турки были косоглазые, раскосые глаза, вот миндалевидные, правда, они поменялись. Но э, носы пришли от персов, персы насастые, они действительно с большим носом. Э, если видели персианки, они даже делают операцию, им уменьшает, а все равно крючковатость носа остается. Понимаете? То есть э, это вот эти носы нам всем пришли и грекам, и. Значит, туркам и армянам и всем нациям, вот за Кавказией и Малой Азии нам всем пришли от персов. Это они, суки, виноваты. Вот. Да, у армянок маленькие. Свои же носы очень маленькие. А турки вообще смесь. Турки все они, скажем так, в основном у них предки были греки, армяне, ассирийцы. Это же... Потом жены их не забывайте, они же их и жены, все, все были, и, и народки. Они поменяли полностью. Сейчас такого чистокровного османа турка ты не найдешь. Многие из них напоминают и армян, и грузин, и греков. и, Естественно, это понятно. Это их предки. А янычары не забывайте. Кто такие янычары? Все в переводе Янычар, как бы наш, как будто бы наш. Яны, как будто. Ну, как бы наши, но не совсем нашей крови. Янычары – это все были дети христианских народов. Греки, грузины, армяне, э, славяне, болгары, румыны и так далее. А куда эти янычары-то делись, дорогие друзья? Ну, вот куда они делись? Молодые мужчины, тысячи и тысячи, целые армии. Они же женились там, правильно? Они же оставляли свое потомка, потомство, то есть. Ну, да. Это не акулы, а это армяне на спинах плавают, да. Не надо убегать. Так что вот так вот. Все, друзья мои, мы с вами поговорили, пообщались. И живите так, как вам нравится. Вот я вам говорю честно. Если вы будете жить, как вам нравится, все будут под вас подстраиваться. Все никогда не прогибайтесь под этот изменчивый мир я хочу я так живу я хочу так одеваться я так одеваюсь мне нравится в селе жить я так хочу жить есть миллионеры которые э, живут в селениях которые от, э, покупают себе виллы вообще от мира уходят а отдельно живут хотя у них есть имущество в городах, но не хотят они, они, им так нравится, им так удобно, они, они так себя лучше чувствуют. Но это же не мешает им сниматься в голливудских бестселлерах. Сколько вот этих голливудских звезд известных, которые живут совершенно в других странах, закрытых и так далее. И живут, и, и их приглашают, и они мировые люди. Где бы они ни жили, их везде пригласят, везде найдут. Не они подстраиваются под режиссеров, что мне нужно жить, скажем так, в Нью-Йорке, в центре, чтобы меня быстро нашли и пригласили на фильм. Нет, они живут в Майами, в отдельном своем доме, или живут в каких-то богамских этих островах. Они далеко живут, это их ищут. Они уже сделали себе такое имя, что не они должны жить там, чтобы вот все У всех на виду. Нет, дорогие друзья, я живу там, где я хочу, и меня будут искать, и найдут. И придут ко мне с поклоном, и будут просить о помощи. Вот и все. Вообще, да, живите так, чтобы депрессия была у других, а не у вас. Всем удачи и всех благ.